Только сердце не повреди. Если честно, я ни черта не понял. Вы, уродцы, явно плохие типы. А я плохие шеи очень даже люблю. Это я тебе сейчас второй раз порешу. Сдохни! Говорит Саватари. Мы сцепились с пилой на третьем этаже. Нарима, не седай. Да он меня рубанул Твою ж мать Эй, плохиш, слушай сюда А, ну так рискни хоть пальцем дернуть. И я мигом его мордашку на рубленый фарш пущу Вот-вот, молодец Исчез. Замираем, Югон Сейчас же пригони машину Краса, Тендо, неужели вы ранены? В меня не попали, и кровь тоже не моя. Краса, езжаю в Министерство юстиции и позаимствуй 30 осужденных. Тендо, забронируй ближайший к нам храм на самой высокой горе. И куда нас везут? Фиг, его знает. Эй, сзади, заткнитесь. Я скоро подойду. Че это со мной? Мне реально хреново. Ты вообще говоришь? Ди, прием. Пусть вы сейчас же проверят, что Макима мертва. Уже несколько минут давай дозвониться не мог. Ма... Вот же стерва! А зачем нам глаза завязали? Поэтому простым охотникам запрещено знать, с каким демоном у нее контракт. Сюдзо Мишимо. Скажи это имя. Сюдзо Мишимо. Мать. Больше я отсюда ничем помочь не могу. Такая безумная сила разве что у мы может быть. Пока заглохла, надо валить. Твою ж мать. Извините вы напали на нас. Змея. Хвост. Блин, сдохнуть и внутри успеешь. Что пыталась убить тебя. Извиняюсь, что убить хотела. Надо увольняться, иначе я на этой работе с ума сойду.